Итак, друзья, продолжаем. Вторая часть ознакомления с сайтом booksinfo.com.ua Сегодня мы зайдем в один из разделов о работе в интернете. Заходим. Что мы здесь видим? Здесь представлены виды работ в интернете, которые, возможно, вы э пробовали, в своем опыте личном либо будете пробовать либо наслышаны вот здесь, здесь перечислены варианты этих работ в интернете буксы, вот первый вариант вот это сайты по мелкой рекламе файлообменники всем знакомые сайты с которых можно писать и, и скачивать и так дальше то есть форекс всем известный я думаю что лохотрон однозначно вот соцсети ну соцсети здесь тоже как бы есть сомнения здесь нужно гарантии вот. казино думаю, тоже все пробовали скажем так заработать либо поиграть просто. Проекты, в которых нужно что-то вложить. То есть, это, прежде чем начать какую-то работу, бизнес, ты уже должен вложить деньги еще. При этом ничего как бы конкретного еще и не заработал. И гарантий тоже как бы нет. Программы по автоматическому заработку в интернете. Я думаю, тоже встречались с этим видом бизнеса скажем так и биржа статей где фрилансеры пишут статьи по заказу и так далее ну, из всех этих восьми вариантов честно скажу четыре варианта я попробовал никакого успеха они не принесли вот ну выбор за вами как бы тут выбирайте вы сами лично что вам интересно я даю вам информацию, вы выбираете для себя. Вот. Спасибо. Следующий ролик, следующей серии. Пока.